Я не мог разговаривать то есть Достаточно есть тяжелая форма заикания Но у, меня, принципе, у меня даже сейчас слезы подкатывают мы, вот, если честно, Я в принципе не мог раньше. разговаривать вот я, я работал тоже. В следственном комитете То есть ощущение, что вы понимаете, Блин, я... я могу говорить Я могу говорить Я всю жизнь там 33 года мне было Я 33 года говорить не мог Я стеснялся здесь... Как помог мне стриминг? Первый раз, я не ну, знаю. Ну и тут сейчас как... надо ставить нитро, ну, баннер, геймзондер, все, крутится, вертится, но... У меня нет нитра. Здорово, ребят, меня зовут Дмитрий, мне 35 лет. Я стример, и я заикаюсь. Решил снять такое видео, потому что, наверное, решил поддержать... Ребят, которые также заикаются, и девчат, и может быть даже пенсионеров. Потому что, к сожалению, данным недугом страдают очень многие. Насколько я знаю, насколько я слышу и так далее. Ну, не, не к этому. Ребят, это видео будет по максимуму без обработки, без э, вырезаний, вставляний, улучшений голоса там и так далее. Я хочу, чтобы вы оценили, как я разговариваю сейчас. То есть, для сравнения, еще буквально 5 лет назад я не мог разговаривать. То есть, у меня была достаточно тяжелая форма заикания, но она у меня, в принципе, есть и сейчас. То есть, кто слышит, тот маленько все равно услышит, что заикаюсь. Вот, я не мог, я не мог назвать свое имя, я не мог назвать свою фамилию, я не мог выступать перед камерой, я не мог разговаривать где-то в магазине на работе и так далее нужно делать ссылку на то что когда ну, раньше я работал в следственном комитете то есть вы понимаете я следователь бывший моя работа заключалась в общении с людьми и сказать, наверное, то, что мне было неудобно или стыдно, это неправильно сказать будет. Мне было ужасно некомфортно работать, так скажем. Ну, я испытывал, постоянно испытывал на работе, на работе, дома, везде дискомфорт от заикания, от своей речи, от того, как я разговариваю. Вы должны понять, что для меня это видео, вот то видео, которое я делаю сейчас, для меня это как бы своеобразное, я не знаю, я, наверное, хвастаюсь перед вами, ребята, и хочу передать вам, может быть, какой-то свой опыт, чему-то научить вас, научить правильно разговаривать, научить правильно думать, то есть э, заикание, насколько я знаю, я занимался в детстве С самого детства, наверное Я заикаюсь всю жизнь Вот сколько я себя помню, столько я и заикаюсь То есть, ну, сколько? 35 лет мне 35 лет, я из них помню 30, да, наверное 30 лет я заикаюсь Осознанно Вот Когда маленький был, конечно Как, наверное, и большинство из вас Все равно этот ролик рассчитан на людей С дефектами речи, в частности С заиканием Наверное, больше этот ролик увидят Я знаю, что вас в основном, мама Бабушка, папа, родственники водили к логопедам, водили, не знаю, к бабушкам нахарком, водили еще куда-то, водили по разным. Я даже, у меня даже электросон был, я помню, когда я был маленький там и так далее У невролога там был, таблетки какие-то пил Но, ребят, ничего этого не помогало, не помогло и не помогало как бы, да, вроде бы, если ты контролируешь собственную речь, разговариваешь там с использованием пальцев рук, тоже такая методика есть. Или разговариваешь более плавно, когда, э, ну, сами знаете, наверное, на распев там и так далее. Да, это помогает, но это помогает буквально 10 минут. Как только вы входите в нормальный свой ритм жизни, приходите куда-то в магазин, в школу, на работу, на учебу, в институт, вы начинаете разговаривать в своем обычном темпе, дыхание сбивается, вы заикаетесь. Все, вот вам весь логопед, психолог и так далее. Ну, у меня было так. Может быть, кому-то и помогли занятия эти. Ну, я говорю в первую очередь о себе сегодня. Что я сделал? Как помогло мне именно, как помог мне именно стриминг? В частности, стриминга платформа Twitch. Я стримлю на Twitch. Приходите, ребят, ссылочку вот там вот я оставлю Будем общаться, может быть найдем какой-то контакт Я расскажу вам что-то в чате там и так далее Ну ладно, это отступление Как помог мне стриминг? Первый раз, я не знаю, я увидел э, стримера, который стримил какую-то игру Наверное, это было года три назад Я даже не помышлял о том, что я смогу так же Что я смогу выступать перед камерой, я смогу разговаривать Потому что, ну, я в принципе не мог разговаривать. Вот я то же самое, я оставлю вот там же будут ссылки, ребята, на мою речь, которая была раньше. То есть у меня есть, по-моему, одна или две видеозаписи, где у меня когда-то брали интервью на работе. У меня там нет бороды, я такой весь молодой еще был, намного моложе, это год 2012 был, обязательно и гляньте. Ну и просто оцените мою речь Вот та речь, которая была на момент Моей работы в СК Так скажем Ну вернемся к стримам Все-таки И вот буквально, наверное, с самого первого стрима Я не знаю, где его взять Может быть на вот этом канале в YouTube, Я не помню, остался ли он там и так далее Я просто сел Поставил камеру Собрался, собрал вот не знаю какое-то свое внутреннее представил перед собой море и и заговорил, ребята, вот блин без шуток, вот я со всей я начал говорить, то есть я начал по нормальному более-менее, да, конечно, как бы сейчас лучше, но та речь, которая у меня была где-то без стрима, без камеры. И та речь, которая стала появляться на стриме, я просто, я знаете, я после каждого стрима, наверное, в течение ну, месяца я ревел. То есть я чувствовал, у меня даже сейчас слезы подкатывают, Вот, если честно, когда я вспомнил вот, те ощущения, которые я испытывал, это были те ощущения, что, блин, я могу говорить. Я могу говорить, я всю жизнь, там 33 года мне было, я 33 года говорить не мог, я стеснялся ужасно, а тут я смог общаться, я смог, не знаю, смог, ну насколько я понимаю, маленечко кого-то заинтересовать своими стримами, рассказать о себе, я до этого не мог даже ну, друзьям рассказать какие-то определенные моменты о себе, то есть, ну, по своей жизни, поделиться, рассказать. Потому что я стеснялся. Страшно стеснялся. Мне это страшно было, как бы неудобно. Вот. Я не знаю, может быть, тут надо. Я вижу, что ролик уже идет 7 минут. Надо подвести какую-то черту. Зачем я, в принципе, сделал этот ролик. Наверное, я хочу, ребят. Помочь вам, приходите, пишите Дискорд есть, куда угодно Вот те, кто испытывает проблемы С речью, с заиканием Пишите мне Я прекрасно, ребят, знаю Блин, как это сложно, как это тяжело Я все прошел это сам, сам прошел Без всяких Все было там Вот прям ничем никто Не удивит меня В плане речи Вот видите, даже сделал ролик не вырезав ни кусочка Еще раз повторюсь, это сделано Специально, чтобы вы услышали Как я разговариваю сейчас Я заикаюсь, все равно это чувствуется, наверное Но это, я считаю, что это Крутое достижение Для меня, просто супер Ну вот, наверное, в принципе и все Жду на стримчанских вас Здесь на ютюбе я не стримлю я сделать ролик просто так вот, просто решил. Меня что-то щелкнуло, ударило. Поэтому жду вас на Твиче. Ребят, ссылка вот там вот. Обязательно посмотрите ту речь, которая у меня была раньше. Как я разговаривал раньше. <поприкалывайтесь>, <поприкалывайтесь>, Поприкалывайтесь. Ладно, буду ждать. Давайте стримчики каждый день. Стримчики проходят обычно там в 16 по МСК. И в гору до самого... До самой ночи Все, ребят, спасибо за внимание Извините, если кого-то, может быть, что-то где-то задел Подзадел но... Для меня важно Для меня важно, чтобы вы это увидели Пока